Вы сейчас одиноки или, возможно, вы ищете долгосрочные отношения? Хотя мы надеемся, что вы нашли того особенного человека. Мы понимаем, что, как правило, встречаться нелегко. Как вы думаете, может быть, вы упускаете свои шансы на настоящую любовь? У вас длинный список неудачных отношений, но вы не можете понять, почему все пошло не так. Вот 10 вещей, которые могут мешать вам от поиска отношений, которые работают. Во-первых, у вас циничные взгляды на любовь. Как там говорится, раз укусил, два застеснялся. Обычно люди, которые уже были укушены любовью, перестают верить в магию романтики. Вы имеете полное право горевать, чувствовать боль и извлекать уроки из этого опыта. Но если вы застряли в своих негативных мыслях и зацикливаться на своей боли, обиде и сожалениях, вы только закроете от новых возможностей найти того, который действительно полюбит вас такой, какая вы есть. Во-вторых, вы устанавливаете нереальные стандарты. В наши дни мы видим так много фотографий и сообщений в интернете о парах которые являются идеалами отношений. Что это может затуманить ваше суждение и ставить перед собой нереально высокие стандарты? Вы можете отказаться от прекрасных перспектив для знакомства или отбросить особую связь, которая у вас была с кем-то. Только потому, что это было не все, на что вы надеялись. Но правда в том, что иногда в отношениях важнее быть правильным человеком, чем найти правильного человека. В-третьих, вы установили слишком много критериев отказа. У вас есть стандарты, вы знаете, чего хотите, и это хорошо. Но если вы слишком многого ожидаете от своих потенциальных партнеров, создает почву для провала и разочарования. Неужели вы так быстро решили завязать отношения и убегаете при первых признаках несовершенства? Как вы заслуживаете справедливого шанса, так и они заслуживают его. В конце концов, отношения требуют времени и усилий, и иногда эти недостатки делают этого человека уникально подходящим для ваших отношений. Именно в полном принятии несовершенного человека мы находим ту любовь, которой суждено длиться долго, в-четвертых, когда у вас есть неразрешенные травмы прошлого. Будь то тяжелое расставание, токсичные отношения или несчастливое детство, ваше прошлое может оставить в вас массу болезненных воспоминаний и эмоциональными шрамами, которые зачастую так и не удается преодолеть. В итоге вы несете эту травму с собой на протяжении всей своей жизни, неосознанно позволяя ей разрушать ваши отношения. Разрешение, принятие и примирение со своим прошлым не только сведут на нет большинство пагубных последствий, но и помогут вам стать лучшим партнером, давая отношениям наилучший шанс выдержать испытание временем. Пятое у вас низкая самооценка. Я знаю, что вы слышали цитату: ты не сможешь полюбить кого-то другого. Пока не научишься сначала любить себя. Когда вы страдаете от низкой самооценки, вы склонны терять себя в своем партнере. Вместо того, чтобы развивать собственное чувство собственного достоинства, ваш партнер используется как заменитель. Поскольку вы чувствуете, что недостойны его любви, вы постоянно беспокоитесь о том что в конце концов они поймут это и уйдут. Неуверенность в себе превращает это в самоисполняющееся пророчество через такие вещи, как неправильная интерпретация незначительных действий, катастрофизация и постоянные подозрения в адрес своего партнера во всем. Это может быть утомительным как для другого человека, так и для вас. В-шестых, у вас есть страх перед счастьем. Эй, не смейтесь, мы знаем, как это звучит. Зачем кому-то бояться быть счастливым? Мы люди, странные существа, и такое действительно случается, хотя большинство из нас не осознает этого. Боитесь ли вы того, что произойдет? Если вы когда-нибудь найдете того единственного, боитесь настолько, что это приводит вас к саботажу собственных отношений. Отталкиваете ли вы людей, прежде чем они смогут подойти к вам слишком близко, потому что честная эмоциональная связь с кем-то пугает вас? Вы стараетесь не привязываться слишком сильно и подавляете свое стремление к связи настолько сильно, что что другие могут неправильно понять и подумать, что вы невнимательны, непоследовательны и совсем не заинтересованным. В-седьмых, у вас проблемы с доверием. Чувствуете ли вы ревность, когда ваш партнер близок с другими людьми? Вам неприятно при мысли о том, что они куда-то ходят без вас? Вам нужно читать их сообщения и постоянно знать, где они находятся, чтобы чувствовать себя в безопасности. Как это не печально признавать, но ничто не разрушает отношения быстрее, чем отсутствие взаимного доверия. Если вести себя так, будто вы им не доверяете, приведет к тому, что со временем ваш партнер начнет испытывать к вам неприязнь. Никому не нравится, когда его постоянно контролируют и под подозрением. В восьмых вы думаете, что потеряете свою независимость. Находясь в отношениях, в романтических фильмах всегда говорят «ты дополняешь меня», а это не самое здоровое послание. Возможно, вы подсознательно боитесь обязательств, потому что думаете, что потеряете свою независимость или свободу. Когда обретете отношения, правда заключается в обратном. Помните, что в здоровых отношениях вам никогда не придется жертвовать своей индивидуальностью, своей независимостью или тем, кто вы есть, ради романтического партнера. Отличительная черта всех крепких, продолжительных отношений – это научиться сохранять свою независимость и при этом быть счастливым и преданным кому-то. В девятых, вы хотите кого-то, кого не можете или не должны иметь. Большинство из нас виновны в том, что кто-то нравится вопреки нашим лучшим суждениям, возможно, даже не один раз. Будь то потому, что они уже заняты или эмоционально недоступны, легко влюбиться не в тех людей. Зацикленность на запретном плоде закрывает вам возможность рассмотреть более совместимых и более подходящих для вас людей. И в десятых, вы не учитесь на своих ошибках. Мы все совершаем ошибки. Мы всего лишь люди. Но какие ошибки вы совершили в своих прошлых отношениях и чему вы научились? Что изменилось в вас и как вы смотрите на вещи из-за ваших ошибок? Если вы не знаете или считаете, что никогда не делали ничего плохого, это может быть самым пагубным фактором для вашей способности найти прочные отношения. Ошибки позволяют нам учиться, расти и быть лучше в следующий раз. Если нет обучения, происходят одни и те же ошибки, и этот цикл бесконечен. Для отношений нужно больше, чем один человек. К счастью, один из этих людей – вы. Как вы думаете, как у вас обстоят дела? Что пошло не так в предыдущих отношениях? Относитесь ли вы к какому-либо из этих признаков, показанных в этом видео? Или, может быть, у вас есть друг, который обладает этими признаками? Знание ответов на эти вопросы поможет вам в поисках любви. Мы надеемся, что вам понравилось это видео. Что вы хотите посмотреть у нас в следующий раз? Дайте нам знать в комментариях ниже. Не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео, и подписывайтесь на канал Немиркин, чтобы получать больше материалов по психологии. Ждем вас в следующем видео. Супер спасибо за просмотр!